Знать, Рубин молодит. Если человек носит рубины на себе, он будет маложавым, будет нравиться мужчинам. Рубин – это камень молодости. Есть разные камни. Зеленый камень изумруд, камень мудрости, управления. Если носить зеленый камень, на человека невозможно повлиять. Он становится могущественным, сильным. В случае, если носит рубин, вечно молодым, нравится начинает. Это камень, который... Ну, желательно, чтобы, если покупать рубин, то не темный такой, как шпинель или как, как гранат, а такой, чтобы такой имел отлив такой ближе к малиновому. Вот малиновые самые лучшие. Вот, по моему мнению, он самый энергетически сильный. Если носить такие камни, то это для женитьбы, для замужества, детей, чтобы можно было рожать, чтобы... Душа была теплой у человека.